Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Белюк и топ 5 лучших вакансий 2019 года. Так называется это видео, потому что в нем я представлю вам одни из лучших, на мой взгляд, работ в 2019 году, работ, конечно же, в Польше. Дело в том, что я уже не первый год занимаюсь трудоустройством людей на работы в Польше, занимаюсь этим профессионально, являюсь специалистом по трудоустройству. Я сотрудничаю только с лучшими агентствами и работодателями. Польши. Друзья, если вы заинтересованы в работе, то со списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые находятся в описании к этому видео. Там же вы найдете мои актуальные контактные номера. Ну а я не буду долго затягивать и приступим. Топ-5 лучших вакансий в Польше в 2019 году. Поехали! На первое место я поставил работу в Польше от польского агентства по трудоустройству ProExWork. Место работы города Куна и Конин, это 100 километрах от города Лодзь, 10 человек нужно в город Куна и 4 человека в город Конин, пол мужчины, женщины и семейные пары. Возраст от 20 до 45 лет.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 для бригадира плюс премии за хорошую работу. Обязательное время работы 8 часов в день, 5 дней в неделю. Внимание, по желанию можно работать в субботы, и воскресенье. Вырабатывать можно неограниченное количество часов. Работа достаточно легкая, в теплоте, в чистоте, в цеху. Работа заключается в производстве брезентов для навесных цехов, изготовления автомобильных тентов и чехлов для палаток. Ни знания польского языка, ни специального образования на этой вакансии не требуется. Желающим изготавливаем воевусские приглашения на работу и карты по быту, ну и делаем, конечно же, приглашение на работу для открытия рабочих виз на полгода. Итак, следующая вакансия в Польше от Pro -X -Work, это уже работа в таком польском городе, как Белосток очень популярный город, особенно среди белорусов, ну и собственно описание работы. Работа от Proxwork в Белостоке требуется 10 человек на специальность монтажника водопроводных труб, наружной работы и 10 человек монтажник внутренних, сантехнических и вентиляционных установок. Пол мужчины, возраст 20-55 лет, количество человек, 20 требуется на данный момент, зарплата 18 злотых нетто, то есть чистыми в час для опытных работников и 15 злотых чистыми в час для обычных разнорабочих без опыта работы. Проживание платное, 350 злотых в месяц вычитывается с зарплаты, жилье в хороших условиях от 2 до 4 человек в комнате, умовозлицение 8-10 часов в день можно вырабатывать, при желании можно работать по выходным. Описание работы, монтаж внутренних систем водоснабжения, а также систем вентиляции, требования готовность работать, нормальная физическая форма, опыт работы приветствуется. Друзья, обратите внимание, зарплата очень и очень неплохая, особенно для людей без опыта работы. Сразу будете получать 15 злотых чистыми в час, и там есть возможность уже научиться, собственно, профессионально заниматься монтажом различных вентиляционных систем, а также систем водоснабжения. Идем дальше. Работа в Польше от агентства «Проект Плюс». Работа на большом автоматизированном логистическом складе книг. Требуются женщины, а также семейные пары. Место работы – город Стрыков, это в 20 километрах от города Лодзь. Требуются работники в хорошей физической форме, от 18 до 50 лет. Умовозлицение – договор. Работа сдельная на аккорд. Минимальная ставка 11 злотых чистыми в час, возможно гарантированно вырабатывать до 30 злотых в час чистыми в зависимости от объема выполненных работ. Внимание, рекорд выплаты был у женщины с Украины и составлял 9,5 тысяч в месяц. Злотых, конечно же. В среднем обычные работники уже с первого месяца зарабатывают от 3000 до 5000 злотых в месяц собственно друзья хочу обратить ваше внимание что да здесь можно заработать очень много я знаю что верится в это с трудом что в польше есть такие зарплаты но тем не менее есть такие предприятия как вот это где можно столько заработать их мало но они есть но, друзья, учтите, что при этом вам нужно вырабатывать очень много часов в месяц, то есть около 400, и при этом в час, если зарплата сдельная, как здесь, нужно выполнять очень большой объем работы. Только при этих двух условиях, только при соблюдении этих двух условий, вам получится выработать до 10 тысяч злотых брута в месяц, что составляет около 7 тысяч чистыми в месяц, злотых, конечно же. Идем дальше. Бесплатная вакансия. Срочно на работу требуется 5 сварчиков. Метод МИКМАК. Локализация струмень Польша. Требуется мужчины до 45 лет с опытом работы на полуавтомате и актуальной рабочей визой, либо биометрическим паспортом. Задача. Э, сварка различных деталей под контейнеры для автомобильных запчастей на завод Volkswagen. Зарплата почасовая от 15 до 20 злотых в час чистыми, в зависимости от навыков. Плюс премии за хорошую работу. График работы две смены по 8 часов в день. Плюс субботы и переработки по желанию. Перерабатывать можно в зависимости от объема работы. Обычно от 10 до 12, а иногда до 16 часов в смену. Обратите внимание, друзья, что на эту работу берут людей с минимальным опытом работы на полуавтомате, с минимальным опытом работы сварщиком. То есть здесь не нужно проходить никаких тестов. И в этом уникальность этой работы, потому что, если честно, за свою двухлетнюю практику рекрутером в Польше я еще не встречал работ сварщиком, на которых не нужно проходить тестов при трудоустройстве. Весьма хорошая и достойная работа, особенно для тех, кто хочет набить руку, тем более здесь можно вырабатывать в итоге, когда уже поднабьете руку вплоть до 20 злотых чистыми в час, а также возможны премии, поэтому очень рекомендую. И тем более, эта работа не через агентство, а напрямую на работодателя. Идем дальше. Горячая вакансия в Польше от Проект Плюс. Локализация Гура Кальвария, это 30 километров от Варшавы. Требуются мужчины, женщины и семейные пары. График работы 10-12 часов в день без ночных смен, возможной доработки по необходимости. Каждая вторая суббота рабочая 8 часов. Ставка 12,5 злотых чистыми в час у МО возлецения. Что ж, друзья, вот это был топ 5 лучших вакансий в Польше по состоянию на 2019 год, по моему мнению. Но я не зачитывал тут все вакансии, которые у меня есть. Есть еще много хороших работ, как я уже говорил в начале этого видеоролика. И повторюсь еще раз, полные списки всех актуальных вакансий вы сможете найти, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому Видео. Там же вы найдете мои контактные номера, ну и мои номера, опять же еще плюс ко всему появились уже сейчас здесь, прямо здесь на вашем экране. Так что если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, пишите мне прямо сейчас, тут вайбер и ватсап, я обязательно вам отвечу в будние дни в рабочее время. Также заказывайте консультацию по трудоустройству от меня. Очень советую. Заказать вы сможете, пройдя по ссылочке на мой сайт. Ссылочка появится вскоре прямо вот здесь. Пишите побольше комментариев под этим видео. Поделитесь ссылками на этот видеоролик с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Поставьте побольше лайков под этим видео. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.